Так, ты сегодня посетила новое зеркало, называется Андромеда. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях, что ты там чувствовала, что видела. Ну, во-первых, войдя в это зеркало, я ощутила в первую очередь тепло в голове, по всей части головы. И далее начал, появился шар над головой, белый, светящий, который начал увеличиться с каждым рамзом. И он увеличился почти как мо все тело, как я словно была в оболочке, вот в этой прозрачной э, кайме. Э, далее, после этого, э, я начала, у меня дыхание участилось, но через какое-то время дыхание мо стало стабилизироваться, то есть оно уравновесилось и стало равномерным. Дыхание стало ровное, спокойное. И что я почувствовала еще прокачку по левому бедру. Угу. прям четкая прокачка энергетики была. Как раз болевой синдром у меня был в этом на протяжении двух недель. И пошло тепло по поясничным крестовому отделу. И на фоне этого, вот на, на данный момент, я сейчас не чувствую болевого синдрома. И у меня появилась легкость теле. Вот. В плюшной полости я ощущала, в органах плюшной полости ощущала функцию всех органов и mm -hmm. кишечника. В желудке я ощутила тепло в области желудка. В правом подреберье как бы какое-то движение или желчного пузыря. В общем, такие ощущения были. Далее, после этого у меня с правой стороны я увидела образ гор. Высокие горы. И на этих горах как бы выступы по этим выступам люди как бы старых времен поднимались по этим выступам на самые вы... вершины. И помимо вот этого я еще увидела там надписи древние, какие не могу сказать, но я это увидела, что на самом деле были надписи выбитые или камнем, или еще чем-то, какими-то деталями. Вот. И после этого, сразу же после гор, переход я увидела какие-то замки, они совмещенные и очень высокие. На фоне как раз вот этих, на уровне этих же гор были замки, заостренные такие красивые замки. И эти замки стали как бы круговым движением обходить мое тело, и это как бы уходит, и сразу же круг какой-то пошел по моему телу, как тепло. Поток энергии. Да, было, да, да, да, да. Вот. И, и еще что я заметила. По правой, под правой стопой я ощутила настоящую мужскую стопу. Как бы она отекшая, что ли была, наверное, была неприятная. Но я ее сразу толкнула И... А с левой стороны сразу же, мгновенно, у меня появился образ на ладони. Образ женщины сидящей. Ну, как-то оно быстро это ушло, этот образ ушел. И после этого у меня сразу же появились в моих ладонях, как бы мои ладони раскрываются все больше и больше, в них появляется тепло, и вдруг я вижу в них розум. Фиолетового оттенка черным оттенком, но больше отражалась фиолетового оттенка, и от этого от этой розы и шли излучения. Яркие, светлые излучения шли. И пошел поток по всему организму. То есть по всему организму пошел тепловой поток энергетики пошел все. Что я еще хочу сказать, что я в этой компании использовала несколько зеркал. Горизонтальные зеркала, вертикальные еще я зеркала угу, ты посещала, да. да? Да. И тоже хочу сказать, что были ощущения необычные. Я уже не буду про это рассказывать, но Эффект. А с какой целью ты вообще пришла в компанию я а, думаю, в Почему я сюда обратилась, потому что так как у меня есть и нарушения в органах, поэтому я решила себе помочь и обратилась mm -hmm. в эту компанию. И мне сотрудники этой компании очень хорошо помогают.